Я Клэр Уотерс, и мы говорим о Дэдсек, группе их активистов, которую власти считают террористической организацией. Нам звонит Колин. Колин, что скажешь? Раньше я говорил, что нужно арестовать этот Дэдсек чертовой матери. А тебе не кажется странным, что преступниками назначили их, а доказательств нет? А а, а весь наш город? Какие еще доказательства нужны? Хотела бы напомнить, что Дэдсек редко прибегал к насилию. Альбион за пару месяцев покалечил больше людей, чем Дэдсек за все время. На ум приходит словосочетание «козел отпущения». Теперь нам звонит Эмили. Эмили, что скажешь? Ты абсолютно права, Клэр. Правительство пытается подставить Дэдсек, чтобы сделать вид, что у них все под контролем. Скорее всего, они понятия не имеют, кто устроил теракты. Но в новостях об этом не скажешь, так ведь? А Дедсек давно действовал им на нервы. Нам дозвонилась Энджи. Что скажешь обо всем этом? Дэдсек просто показал свою истинную сущность. И мы столько лет потакали этим преступникам. Террористы разгуливали буквально у нас под носом. Ты считаешь, что Дэдсек опаснее бан терроризирующий город? Даже клана Келли? Келли могут поджечь твой магазин, но в крайнем случае убьют. Но они точно не станут взрывать здание парламента. Нам дозвонился Криптокороль. Предпочитаешь использовать псевдоним? Все должны использовать псевдонимы. Зачем облегчать им жизнь? Мы же знаем, на что они способны и как далеко могут зайти. Подожди, ты говоришь о правительстве? Ты считаешь, оно ответственно за теракты? О, поверь мне, Клэр, у них были союзники. Все они заодно. Правительство, Альбион, Сирс, Блюм, Тобанес, Скай Ларсен, все! Вплоть до тех, кто сидит на Даунинг-стрит. Они хотят запугать нас, хотят контролировать наш разум, выжить нас до последней капли. А потом, когда мы сдохнем, они продадут наши трупы. И что же нам делать, крипто-король? Нужно уйти в подполье. Туда, куда не добивает электрический сигнал. Другого выхода нет. Что ж, спасибо всем нашим слушателям. Спасибо вам, что искали правду вместе со мной. На следующей неделе на радио «Буконир» вас ждет выпуска корпорации «Альбион». Кто эти мужчины и женщины, получающие безумные зарплаты за то, что охраняют город? Они и правда защищают нас? Защищают Лондон? Или все же чьи-то интересы? До встречи, дорогие пираты. Клэр Уотерс, отбой. ситуация хуже, чем я думала. Супер. Расскажем жителям Лондона всю правду.